С вами Макс Риск говорят, что уже кристаллы раздают и в личное сообщение нужно зайти получить. Кто-то говорит 250 получит, кто-то 450, а кто-то вообще ничего. Итак, и кстати, сундучки, давайте подкрываем, Давай, перед началом ролика, подпишись на канал, поставь лайк. Также золотой сундучок. И я кое-что хочу вам показать, что я точно не замечал. Вот сюда мы должны заходить в магазин. Так что-то у нас играл долго грузится. Неужели обратно-то ошибка? И тут, как всегда, должен давать какие-то акции, где тут выгодно. То есть, вот тут вот говорят, если купишь за 800, получишь 825. Плюс 3%. Этого раньше не было. Этот процент. Это знак, что это очень хорошо. Да и были, конечно, другие акции. Я, конечно, хочу еще акции. Почему? Где другие акции? Говорят, что должно тут больше быть, что прямые увеличивать свои алмазы так у нас сейчас 447 вот было бы 800 мне было бы 825 так ну ладно так выходим зато заходим в личное сообщение давайте зайдем так и посмотрим только почему там -то нет воскресательный знак скорее всего это из-за того что помещение проверим или мне кажется это все так, так, так, посмотрим. Говорят, через два дня. Так, два дня прошло. 250 алмазов, у кого-то там 450, у кого-то там ничего. Так, зубам. Почему кого-то там ничего и кому-то 450, кому-то 250? Или меня просто так обманивают в чатах? В комментариях. У меня там 450 алмазов. Возможно, возможно там 4 поставили за мисс двойку, а? Так, лично сообщение заходим. В данный момент сообщений нет. Так, что-то я не понимаю. Почему нет? Эй, время, время уже прошло. Два дня. Нам обещали два дня. Возможно, на третий день день уже будет, эти алмазы. Давайте так проверим. Если не будет алмазы, то я не знаю. Это разработчики. Что не так? Что это сломали снова? Так, Дискорд есть, там меня уже забанили. Так, Инстаграмчик. Хм, на них подписан, но что-то как-то я отписался от них. Странно, они что? И кстати, есть обнова в Инстаграме, что можно потом удалять подписчиков. И они меня, скорее всего, удалили. Они что, мне реально гнорят? Также есть Тертер какой-то мне он не нужен, то Твинтер, Твинтер Не, там заблокировали из-за того, что какой-то я спамеры, всяких там ссылок рекламировал себя раньше. Теперь уже нельзя зайти. Если вы знаете, как починить почините ошибки, пишите в комментариях. Так, YouTube-канал мы там были, Facebook там тоже были. Вот Facebook я написал в личном сообщении администратору. Пожалуйста, разблокируйте меня в Discord. Написал причину. И до сих пор ничего нет. Ну, я не знаю. Какая тут оценка? Значит, так, Твиттер мне не пускает. Есть, конечно, с телефона можно, но, блин, пока удобнее. Так, значит, в Дискорде нельзя, в Фейсбуке лично сообщение администраторам не отвечают. Что творится, а? Неужели что-то они там хранят? Что там еще есть? В Фейсбуке есть, ВКонтакте. Жалко, что ВКонтакте их нет. Это же легко зарегистрироваться, а? ВКонтакте их нет. Хоть там можно написать им. Это он так будет легче. Кстати, а вы знаете, что ВК можно изменить язык на английский? Я не я не знаю. Если вы знаете, напишите в комментариях. Я просто так сказал, значит, да. угу. бам бам бам. В общем, ждем третьего дня. Если не дают, то что делать, я не знаю. Разработчики не отвечают, ну, точнее, администраторы. Я отправил уже троим администраторам. Так, значит, один не отвечают, второй не отвечает, и третий, так скажем, ответил и дальше мне игнорит. В общем, давайте тогда разбирать личные сообщения. На экране могу высветить? Не, ну блин, я на телефоне, как я так могу с компьютером? В общем, если вы так хотите, то напишите в комментариях, что с компьютера делаю ролики. Какие другие так делают. Ну что ж, блин, ох, стоп, у подожди, стоп, стоп, стоп. Так, ну что, опасно? <laughs> я в шоке. Значит, смотрим первое сообщение, ну я там, точнее, буду вам говорить, а вы уже решайте, что же тогда делать. Так, пока тебе. Ну, я же на воде, я же могу вот так делать просто. Так, значит. Первое. У нее фотография семейная. Ну, семейная фотография, в общем там. Там 4 администратора. Я написал только троим. Первым. А остальным не написал. Там только один последний модератор. Администратор остался, нужно потом ему написать. Потом посмотрим, что будет. Значит, первый не, не отвечает, но некоторые комментарии он отвечает в главной страницы. То есть личное сообщение не заходит, а на странице отвечает. Ух ты за это взялся. Стоп. У меня есть косточка Тебе будет плохо. Бай-бай. Ух ты, классно там вышло. Так, ух ты, какие у нее лихи, смотрите. Вау-вау-вау. Ой, мое лагает. А, ну блин, ну блин, ну подпишись на канал, поставь лайк. Пожай, пожай, пожай. Подпишись на канал, поставь свой лайк. Так, да, все, все, хватит уже бежать. Ну, в общем-то. Давайте забираем синего персонажа. От этого, которого там. Авторачка синим. А, блин, мыш. Уйди, пожай. А, мыши, мыши, мыши. Так, синий персонаж. Так, так, не подходи, или я умру. Или я умру. А, я, кстати, могу регенерироваться. Все, все, я пошел, пошел, пошел, пошел. Пока-пока дын дын дын меня убил. Так, ну что, за хп пойдет? Не пойдет. Значит, Синьо, я там ему написал личное сообщение. Как там с вами связаться, как по обычному. О, у меня там скинул ссылочки на соцсети. Да я знаю их, поэтому я ему ничего не ответил, просто зашел в дискорд там было. Я такой, вау, зашел в дискорд с ПК. Он мне предложил, потом как-то в день там четыре ролика вылаживал в страницу, поэтому не забанили за это. Я ему написал такое вот слово, что мне забанили там всяко всяко подробностям на английском. Пока если он мне не отвечает. Так, берем, значит, черный персонажа такой вот пугливый У него просто голова белая как-то вот так вот. Вообще я не в курсе, как так. Чем-то он обазался. В общем, он Хэллоуинский. Хэллоуинский там человек угу. и я написал мне ничего не ответил но он активный он там в странице игры пишет как и семейные игры это вот семейный facebook человек так тика, тика, тика. блин больно офигеть какой ты мощный такой тика, тика. Ааа, блин стоп, стоп подожди я пошел <человек> Не, ну почему? Три на одного, две лисенки и один еще п Потому что жестко. Вообще не отвечаю. В Дискорде я пробовал, я думаю, написать, чтобы будем поразговаривать о, насчет о... о ютюберстве Почему бы нет? Чтобы тоже узнавать новые данные первым а то некоторые узнают а это поздно записываем но ну, вроде вы этим даже не нервничаете но некоторые отписываются <laughs> в аналитике так что я этого не хочу отписок можно мне идти покудать чтобы я быстренько все эти ролики выложивал тем самым будут меньше отписываться Подписываются из-за того что чтобы узнать ранний ранний доступ к обновлению вот так вот, тихо-тихо, тихо, подожди. Я даже, я даже, я даже козочку не съел. Ну, позже, стоп. стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давай, козочку ешь. В общем, как-то вот так вот. Познавато всех, поэтому получается всегда меньше подписчиков. К некоторым могут получать больше. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. -мо, ну тихо-тихо-тихо-тихо. Ну ч такое дерзкий, а? Почему такие дерзкие? Тихо, у меня лагает, чувак. Это все зуба, на логучая, но мне игнорит всегда. Напиши в комментариях, те дали алмазы? И почему тебе не дали им не дали? Я в курсе. Пол ХП. Вы это видите? Пол ХП. ПП радстай! Нет. Уу там сражение. Давай, давай. Регенерация ПЖ. ПЖ, ПЖ, ПЖ, ПЖ, ПЖ. Жалко, что хилки нету. Так, так, я успею, я успею, я успею. Хована! конечно поздновато так давайте на остров блин очень очень очень очень мало хп кстати ссылочка на канал в описании вот видите видите видите все на меня все на меня все на меня я мои все любят меня да Так, вот. попробуй только подойти э -э, тихо тихо ага это мой моя аптека ты э -э, не попал а все на меня все на меня ты чё так много вас а? а блин пошел вот Пока. Ура! А, блин, еще один. Ну почему так много? А со слова? Вы мне. а нет, не, не поймаешь, не поймаешь. Блин, там еще акула. слабого что там что она ушла. Пожай, не трой мне, пожам. А, блин! Я не знаю. Эти финны достали. С двух ударов укусы. От кусучий и копьем и все и все и все это легкотня просто а серебряный копьем там вообще легко но золотое будет тяжело легкотня серебряным тоже легко а бронзовая тоже легко или так себе Я не в курсе они просто не персонажем, поэтому я не разбираюсь в этом, Ну, могу немножко, так скажем, предложить. В общем, всем спасибо просмотра, с вами Макс Рисович, канал Макс Рисович в описании, там ролики по игре, не, не по игре, мы там разбираем мультфильмы, там интересный факт, ну, скорее всего, мне нравится, по большему счету аниме, сериал Боруто, Наруто, там очень куча там серии там трудились 11 11 лет там говорят что занимались этим аниме и куча куча людей тоже так подтягивается я думаю что почему бы мы тоже так не сделаем так что цените наше описание там всяко ну это не наше аниме авторские права конечно не наши ну и ладно, у нас есть авторские права. Это на этом канале. Риск старт. Там есть пару роликов. Не по пицце, не по Гугун фанхаб, а по Ну там, в типа того. В общем, ре4 в поисках RAI 4 макс риск или RAI 4 риск старт. Там есть ролик. Всем удачи, всем пока.